ما هي أركان الإيمان أركان الإيمان ستة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عليه السلام عن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره أخرجه مسلم من حديث عمر بن القطاب رضي الله عنه Каковы столпы веры? Столпов веры шесть. Сказал посланник Аллаха, салли Аллаху васалям, Когда его спросил ангел Дюбриль. О, вери, это чтобы ты верил в Аллаха. В его ангелов. В его книги. В его посланников. И в судный день, и в предопределение с его добром и злом. Хадис привел муслим со слов, а ума рада будет доволен им Аллаха. وتفديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر فأن لا يعبد الله إلا بما شرع قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهو سورة الحشر سورة الحشر محمد Поклонить Аллаха. Это подчинение ему в том, что он повелел. И подтверждение того, что он сообщил. И сторонение того, что он запретил и от чего предостерегал. И поклоняться Аллаху. Только так, как он узаконил. Сказал Всевышний Аллах в туре Аль-Хашир. И то, что дал вам посланник. Придерживайтесь этого. Придерживайтесь этого. А то, что он вам запретил, сторонитесь этого. Иламан ман урсила Расулу Аллахи салла Аллаху алейхи ва салям. Илля джамии нас Каля Аллаху та'аля. Ва мааа. أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا سورة سبأ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان النبي يبعث إلى قومه خاص أبعثت إلى الناس كافة أخرجه الشيخان من حديث جابر رضي الله عنه к кому был послан Мухаммад, салли Аллаху, алейхи васалям? Ко всем людям, сказал Всевышний Аллах в суре Саба. И мы послали тебя ко всем людям, добрым вестникам и предостерегающим увещевателям. Сказал посланник Аллаха, салли Аллаху алейхи васалям, и каждый пророк был послан только к своему народу. А я был отправлен ко всем людям. Абсолютно. Хадис приведен в сборниках. И мама муслима и альбухори. Со слов дябера да будет доволен им Аллах. М -м -м -м. كما كانت رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الأنبياء هو خير الأنبياء وأفضل الأنبياء وخاتم الأنبياء فلا نبي بعده قال الله تعالى ما كان محمد أباء حليم من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين каково место посланника Аллаха Султана и Усама между пророками он лучший из пророков и печать всех пророков и не было пророка после него и не будет сказал Всевышний Аллах в суре Аль-Ахзаба. Мухаммад не был отцом одного из ваших мужей, но однако он был посланником Аллаха и печатью всех пророков. Мааауа сму расуули Аллахи салли Аллаху алейхи васалям, во насабуа. Гуа Мухаммаду. بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بني غالب بني فهر بني مالك بني النظر بني كنانه بني خزيمه بني مدلكه بني إلياس بني مضر بني نزار بني معد بني عدنان وأدنان من ذرية إسماعيل عليه السلام وإسماعيل هو ابن إبراهيم الخليل عليهم الصلاة والسلام ققبوا إيمة بسلنكا الله صلى الله عليه وسلم إيهو رد صلوبنا صين عبد الله صين عبد المطالبة صين, صين عبد منافى Сына Кусайя. Сына килеба, Сына Мурра. Сына Кааба. Сына Луайя. Сына Голиба. Сына фера, Сына Малика. Сына анадра, Сына Кинану. Сына хузеимы, сына Мудрика, сына Ильяса, сына Мудора, сына Низера, сына Наада, сына Аднана, Аднан, из потомства Исмаиля умира ему. А Исмаиль, он сын Ибрагима, любимца Всевышнего Аллаха. Мир и благословение им обоим.